Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN и многие пишут мне по поводу того, что мой канал ни о чем, что я не умею играть и что мне лучше делать нарезки, чем снимать видео с одного дубля. Ну что ж, пожалуйста, я готов удовлетворять просьбы любого моего зрителя. Вот вам, пожалуйста, нарезка на канале ни о чем. Друзья мои, мой канал посвящен тому, чтобы получать удовлетворение от игры, даже если ты не умеешь суперски играть, у тебя нет 70% побед, ты не скилловый игрок, я не хвастаюсь своими мастерами, я просто играю ради удовольствия, чего и вам желаю. Если вам, в принципе, уже надоело выслушивать по поводу того, что вы не умеете играть и должны учиться, и должны стремиться, и должны становиться такими, какими вы не хотите быть, подписывайтесь на мой канал и смотрите видео ради удовольствия, получайте удовлетворение от игры. Это самое главное. И мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока.